Привет, я Шок, и сегодня я стримил 8 часов, и посмотрите, что у меня творится с головой Эта прическа называется Headpon Style Друзья, сегодня вы увидите наши катки, которые происходили в матчмейкинге. Да, мы туда вернулись, и не просто так Мы, пати трехтысячных Элла, я не в счет Мы сыграли против глобалов Настоящих гребаных глобалов И если раньше это было круто Если раньше к этому люди стремились То сейчас вы увидите, что это вообще такое Что это за покемоны сейчас А это именно покемоны, потому что Это позор, кошмар, это смешно Сейчас стремится к глобалу это то же самое Что стремится к калашу Раньше калаш играл лучше глобала Если судить сейчас именно с таким Показателями, которые сейчас увидишь Вот это ты конечно загнул, в общем, друзья Всем приятного просмотра. Не забывайте, по-братски, ставите лайки, а мы полетели. Да, и, кстати, друзья, я тут заметил, что не все подписываются. Пожалуйста, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Это очень быстро, но ты будешь получать оповещение о каждом ролике. Это очень важно. Полетели. Давайте в прыжке только бивать. А, это последний. Все, все, все, все. Давай, Спрыгнет, хорошо Если что, я... это сейчас мы играем против Глобал Супримов. Проверяйте. Ну, зажал, кстати. Болзун? Да. Кинь мохтов на план. Тебя забавит так аккуратно. Ножи, ножи, ножи Ееее! Урау, мы выиграли! это, блядь, тактика бесконтактного боя Он пробежал с ниткой, он упал Фак, ну чё ж Это Глобал, господи Ой, я знаю, я запишу, как играет Глобал 2020 Ну, кстати, они стреляют Пацаны, как только за выходите из игры, дисконнект Фандер Все, да. Нет, да, да, да. Все, все. Один, остался. Убить его нет, нет. Да, не, не, не, пусть убивает. Давайте камбэкать. Да стой, да стой, я жесть. Мы если что потом? Все, все, все, все, все. А можно не? Да. Откуда фрифайер у него? Он не подходит, ему не нужно это делать. ты понимаешь, что это глобалы? у меня 1 в 5 остаться, это очень забавно у него вот подбор, вы слышали? Все, а сейчас ни один раунд не отдаем. 16-14 берем. Так, все, давайте сейчас ни один раунд не отдаем. Пошли бы контакт. Сейчас 16-1. Б, чисто, они забили на Б. Чай. Он движение дал, прикинь. Я ставлю. Кичин. Кичин один. Убьем. Хорошо. Давайте семья уходить, они могут что-то бурнуть. Давайте все шорт, просто все шорт я не знаю, что это Челам вообще бог. Воу-воу-воу-воу Тебя забанил, чё? Ой, чай, надо Вау Я с потом играю в компанию. Он с флажку кидает, а нет Один в один вы роблите! Это, я не знаю... Спас... А шо за говно гад? А как вы от них умираете? Это подру... Ну так, да, кстати, он... А софт, он, он, он подрубил! Он подрубил! Он подрубил! Он подрубил! Какой позор! Фулл мусор, который еще и софт подрубает стойте, и стойте, стойте киньте репорт себе на него Фак, это забавно ну, пытались, ну такой контент, чуваки, сейчас был стой рофу. Да, Да, наводка наверх, наводка Ты видишь, как он меня вырубил первого? Наводка и вх Дешевый щит, кстати КТ убьем. А, а там АВИ. Авик? Да, это Авик, я только ты кался как клоун, вот да, как, как, как, Дигл. Найс. Nice. Он еще не спрашивал, а как мне этот шокон связаться что... на машине, чел. У него опять Авик! Так у него майнинг ферма. У него чит индийн включен, ребят. Парни, он, он, он, он. Щит, щит да, это это матчмейкинг Опять подруг? Тихо, На тенеке, да, давай да. Ты 3000 л, ты хочешь киберспорт, ты хочешь прокачку Давай, объясни, зачем ты Давай так, если ты сейчас выиграешь этот раунд 1 в 5, я тебе прокачиваю ПК Ближе к осени, давай Ты будешь в выпуске прокачка ПК Шок, номер 11 А можно не ПК, можно просто ему клавиатуру подарить, пожалуйста Блин, чувак Ты сейчас 100 тысяч рублей потерял Всем репорта.ком Да, хороший. Нет, что, нет, не, нереально реально талантливый И игрок, смотрите. ты сказал, что а, Блин, ты... надо было сделать Я всегда вам хотел показать эту фишку. Становитесь в угол э, этой тени. целитесь сюда. Выходите. Чсть, Смотрите, пацаны, прифайр, бэч. Вау, забей, чувак. Мышка на пузе. То есть получается пузо сильно играет в хай. На коврике я бы проиграл на самом деле. А вот потом, прикиньте, люди заходят и спрашивают, а как глобул лапнуть? А вот нахуй надо вообще. Типа, ехать. Сейчас огонь должен быть на этот кнопку. А я на кордочку играю в фандер, и ч? Федор так топи. Давай, шок, переключайся на вторую передачу там На. Эй, я медленный какой-то! А, я на пидай нажимал, а это оказывается шифт. Сейчас сейчас сделаю. А на задней передаче можно поехать? А? На задней передаче. Не, ну, сейчас попробуем. Да, пошел. Пошла, поехал. Если бы руль заработал, я бы вообще ебался. с покупай руль. На 240 Вместо баркачки пока подари ему просто руль. Прикинь видос, просто Шок приезжает фандер руль дарит, блядь. Да-да-да, и Фандер с рулем на ЛТВ. Нет, понятно. Руль и билет на Формулу-1. Представьте мне глобал тут сейчас. Вот и конец ролика. Две катки мы сыграли и два читера было в катках. Ребят, ну вы понимаете, что это такое. Ну и плюс, эти игроки играли на уровне лемов. Ле, которые были в 2018 году. Все очень плохо. Звания в ММ, они уже не работают. Поэтому будьте аккуратнее. И не воспринимайте звания в матчмейкинге как что-то нужное и интересное. Это не нужное дерьмо. Оно сейчас таким является. Просто играй лучше. Играя просто лучше всех твоих тиммейтов. С тобой был я, Шок. И становись лучше. Тренируйся перед играми на Sobershock.net. Пока.